Я хочу вас познакомить а, с эллиптическими кривыми сам я с ними знаком ужасно шапошно это очень сложная наука но я в нее совершенно влюбился просто по уши и буду разбираться пока не разберусь до конца все оставшуюся жизнь вот и цель моя лекции, чтобы вы тоже ее полюбили значит смотрите начнем с очень простой детской задачки пришли дети на праздник Пришли дети на праздник. Не, не ты ли мне, кстати, прислал это впервые несколько лет назад? Возможно, что Ваня это прислал, да. Значит, пришли дети на праздник и обнаружили, что яблок, банан и ананас, ананасов, э, ну вот как бы если посчитать количество яблок, количество бананов и количество ананасов, то э, эти количества удовлетворяют такой вот нехитрой формуле. Там были слова именно яблоки, бананы и ананасы? Ну да. Серьезно? Ну, может, и не ты. Не буду прислать. Не буду. Я не помню, кто. Но мне это прислали тогда, когда я начал читать курс по эллиптическим кривым. Ну, там не курс, а пару лекций в рамках курса по диафантовым уравнениям. И я сам едва-едва начал в них разбираться. И просил друзей присылать какие-нибудь, имеющие к ним отношения вещи. Так вот. Ну, вот там посчитали дети, да, сколько яблок, бананов и ананасов. И составили такое вот соотношение. Симметричное и понятное соотношение количество яблок делить на остальных фруктов, количество бананов делить на остальных фруктов и ананасов. Получилось число 4. Вопрос. Сколько могло быть бананов, яблок и ананасов? А кто командует слайдами? Я сам здесь, да? Так, тогда вот так, да? Ой. Сейчас. а где остальные а где остальные файлики вот их 4 было нет а где остальные Я все равно не вижу остальных файлов они не даст доз... они где на десктопе или нет они вообще не сейчас а кто кто эти вот кому я присылал я прислал э, файлы девушки вот ой а они не здесь нет нет а, так не, не, не, надо их этот на десктоп сейчас кинуть, вот. Сейчас мы остальные файлы кинем на десктоп, но с другой стороны пока, пока. Здесь кнопочка. Волшебная. Да. Понял, да. И переключение они а отдельные файлы. Да, это четыре отдельных файла, один а, большой, я его буду в основном а, сегодня а показывать, вот. а остальные такие маленькие. Так, значит это я могу стереть, да? Это сняли уже? Вот. Ну и, как ни странно, эта задача из того же самого семейства задач, из которых великая теорема Ферма. И методы, которые применяются, чтобы решить задачу, вот, а, может быть, кинете, все, на, просто на десктоп. Вот, они те же самые, только гораздо более простые. Как и те, которые э, применил Эндрю Уайлз при доказательстве великой ТРМ фирма. Вот. С -с, значит, э, еще, еще одно введение, еще одно введение, альтернативное. Значит, механизмы функционирования криптовалюты биткоин основаны на вот таком странном уравнении. Что значит механизмы и как они основаны? Но ну вот передача: как можно зашифровать некоторую информацию, ее передать вслух. Можно найти какое-нибудь решение этого уравнения, потом сказать, что мы производим с этим решением сколько-то итераций так называемого сложения. Вот что такое так называемое сложение, я сегодня объясню в деталях. Вот это, так сказать, это цель, ну, как бы задача минимум — это объяснить, что такое сложение разных решений такого уравнения. Вот, но там сколько именно раз складывать можно шипнуть на ухо, например, или шепнуть на ухо начальную точку, с которой мы стартуем, или шепнуть на ухо, например, что мы будем рассматривать решения не в обычных целых числах, а, например, в конечном поле. Знаете, что такое конечные поля, да? Берем там все числа по модулю 101, остатки. 101, простое число, файл появился, да. Ну вот, так вот, значит, механизмы функционирования решения вот такого уравнения, целых, рациональных или таких вот остатков по какому-то простому модулю, они, ну, зарыты в современных системах шифрования и кодирования. Это тоже эллиптические кривые. Значит, здесь... Причем тут эллиптические кривые здесь, однако, фрукты, да? Ну, давайте я покажу ответ. Как давайте парень, ответ. Тоже все это, да, это все тоже делается, но в шифровании, по-моему, они э, ограничиваются конечными на данный момент. Так вот, сейчас я показываю ответ к задаче о фруктах. Это минимальный ответ. Минимальный по размеру ответ, ну, например, по там, одному из значений. Нет, сейчас нужно, да, ага. Итак, я открываю ответ. Вот он. Ваня, ответ. Количество яблок, апельсин и банан. Это минимальное Да. То есть первое, первое утверждение. Надо существует. Первое, первое утверждение существует, да. Такое, такая комната существует, но не в нашей вселенной. В нашей вселенной не хватит места. Если во всей вселенной выращивать яблоки, апельсины и бананы... На всех экзопланетах Бориса Евгеньевича Штерна э, везде, где живут какие-то эти самые гуманоиды, да, какие-нибудь выращивают еблокоиды или бананоиды. Всего не хватит, всего пространства Вселенной не хватит, чтобы эти количества вырастить. И это минимальное решение. Возникает вопрос: а как к нему попасть? Вот как, как такое решение можно найти, если оно минимально. Я что, перебирал? Ну, я думаю, вы в курсе, да, что до таких чисел нельзя добраться существующими средствами? Смотря как Ну, да, вот я имею в виду, что прямым перебором, если вы будете считать на компьютере, Добрый. то сегодняшние средства не позволяют добраться до этих чисел. То есть получить их прямым тупым перебором точно нельзя. Не да, никогда, ну, я не знаю, там насчет квантовых компьютеров и что это вообще такое, есть ли оно и будет ли оно, но, по крайней мере, то, что есть сегодня, не даст. Соответственно, здесь явно заложен какой-то механизм, вот механизм получения этих решений. Но вот я буду сегодня рассказывать про соответствующие механизмы на примере, правда, других кривых, но из той же, из той же серии так называемых эллиптических кривых. Я это все расскажу, это пока, это пока еще идет введение. Значит, но давайте значит, я продолжу введение на примере вот этой вот кривой, мы сейчас с ней проделаем некоторую операцию. Да. Теперь снова свет. И можно пока притушить а, некоторое время. Сейчас мы поработаем руками. Значит, вот это вот типичный пример того, что мы называем эллиптические кривые. А, ну, в первую очередь, это должно быть кубическое уравнение. Это первое. Значит, это обязательно. Чтобы быть эллиптической кривой, нужно быть множеством решений кубического уравнения. значит Кубического уравнения от двух переменных или однородного кубического уравнения от трех переменных. Тогда это такая линейчатая поверхность, высекаемая в пространстве. В принципе, это очень похоже на уравнение от двух переменных. Но, например, вот такому уравнению от двух переменных соответствует... Вот такое однородное, давайте напишем, y квадрат z равно x кубе плюс 7z в кубе. То есть я ввел третью переменную, и чтобы сделать уравнение однородным, мне нужно все слагаемые довести до степени 3 в сумме. да? Ну и это означает, что там, где был квадрат, там нужно домножить на просто z. Там, где была линейная степень, таких у нас нет. Нужно домножать на z квадрат, там, где был куб, там ничего не надо трогать. Там, где константа, там умножать на z куб. Но ну, если мы теперь обратно хотим перейти, да, то мы кладем z равно 1. Но ну, на самом деле чуть-чуть больше, вот у этого уравнения чуть больше решений, чем у исходного. Ну, по крайней мере, априори их чуть больше. А, априори их чуть больше, чем у исходного. А, за счет чего? Ну, конечно... Как можно вообще сравнивать решение такого уравнения и такого? Здесь пары, да, x, y, а здесь тройки x, y, z. Смотрите, как странно я пишу эту тройку. Почему я так странно пишу эту тройку? Потому что это проективно. Да, совершенно верно, именно поэтому. Это, значит, вот это вот множество всех x, y, z, которые удовлетворяет вот этому уравнению, оно имеет специальную природу. Если какая-то тройка удовлетворяет, то удвоенная, утроенная, там, тройка, да, во сколько раз хотите увеличенная тройка, тоже удовлетворяет, уравнение однородное. Вот, поэтому записывают вот так, типа отношения, да, чтобы вот такое было равно, скажем, 2х к 2 y к 2z, что домножение на какую-то константу мы будем считать, что не меняет ситуацию. То есть мы будем а, в трехмерном пространстве рисовать решение вот такого уравнения, как прямые, проходящие через ноль, сам ноль как бы, ну, не существует, запрещен, это запрещенная точка, запрещенная в России террористическая организация, ноль, Вот, значит, всегда надо упоминать, что она запрещена. На проективной плоскости это, значит, первым делом из пространства выкидывается точка, а дальше говорится, что проективная плоскость это множество, состоящее из вот таких вот Прямых, да, то есть в ней э, на проективной плоскости точка является прямая. А прямой, ну как вы думаете, что на проективной плоскости тогда является прямой, если точка является прямая? Плоскость, да? Да, совершенно верно, да. Когда мы слушали когда-то это в школе, был вопрос, а что курил автор этой гипотезы вообще, это, это, это все теории. Ну вот я не знаю, но по крайней мере она оказалась очень полезной. То есть это... Э, э, Плоскость тоже проходящая через начало. Зеленый, да, ага. Синий, красный, красный красивый. Ну, можно черный, красный, но я, я понял. Вот, в общем, получается, что прямой на проективной плоскости является плоскость в обычном смысле слова, проходящая через 0,00. Ну и как бы прямая, это множество всех точек, а точка это прямая, то есть это вот такой вот пучок по кругу вот вращающихся прямых. Вот. Ну и действительно, если мы теперь каждому такому решению сопоставим x к y к 1, то это будет почти взаимно однозначное соответствие. Это же трехмерная а, картинка, да? А, ну да, да. да. Повернутая как-то плоскость, как угодно, вот так вот висящая в пространстве. А обратное отображение будет выглядеть как x, y, z. Ну вот это вот. Что ему будет соответствовать? Кто мне скажет? Скажи. Какая пара? X на z, y на z. Молодец, совершенно верно. x на z и y на z. Но видно, что это не совсем z однозначное соответствие. Потому что в обратную сторону бывает, что z равно нулю, и тогда тут возникает epic fail. Мы никуда не попадаем. И это соответствует ситуации, что на самом деле Z, если z приравнять нулю, тут дополнительное решение появляется. В данном случае ровно одно решение x равно единице y и z равны нулю. Если поставить... Э, а, нет, не прав, значит, э, z равно нулю, z равно нулю, означает, я неправильно сказал, z равно нулю означает, что x тоже должен быть равен нулю. Значит, это 0, y ноль. Так как 000 запрещено в России как террористическая организация, то, то y должен быть отличен от нуля, тогда можно поделить на все три на этот y и получится, что это та же самая точка, что и просто точка 010. Ну и еще ощущение такое, что она тройная, да, в каком-то смысле, потому что тут x кубе был, да, x кубе равно 0 уравнение, да. По идее x кубе равно 0, Если бы там было не x кубе равно 0, там, а какое-то кубическое уравнение то было бы три решения в норме, а здесь они все склеились в одно. Но это как бы в дальнейшем мы выясним, что это точка перегиба на этой кривой, на самом деле. Вот та самая, которая не видна, кажется точка перегиба. Но когда три, три решения совпадают вместе, вы знаете, да, из матанализа, что обычно бывает, что в этом месте происходит вот такой вот перегиб кривой. Вот. А этот перегиб, он как бы вот туда вот ушел туда. С точки зрения этой плоскости он ушел на бесконечность. Но я пока говорю какие-то страшные непонятные вещи, Поэтому давайте я временно перестану и говорить, потом мы к ним вернемся. А, то есть страшные непонятные вещи будут еще у нас. Пока я просто замечу, что вот тут такой есть способ смотреть на уравнение, либо как уравнение третьей степени от двух переменных, либо как однородное уравнение третьей степени от трех. Ну и как бы на самом деле более правильно именно на однородное от трех смотреть. Но, естественно, в этом случае мы решением называем... Одно решение — это одна прямая, лежащая на соответствующем графике, а график сам состоит из прямых. Вот. Теперь самое интересное на самом деле. Кто угадает какое-нибудь решение этого уравнения? Вот так возьмет и угадает какое-нибудь целочисленное решение этого уравнения. Только внимание, здесь есть подвох. Сылочисленные, но с подвохом. Что значит целочисленное, но с подвохом? А? Нет, большие вы не, не угадаете сходу, естественно. Тут подвох. Есть, но немножко неправильные, не, не настоящие. Правильно. Молодцы, ребята. Именно так. Как только сознание вышло за клетку, рабскую клетку вещественных чисел, да, в которую нас посадили от рождения, вот, когда мы вырвались из этой рабской клетки, мы сразу угадали правильное решение. Это x равно минус 2, а y равно i. Хорошо. А теперь мы проделаем следующую операцию. Да-да-да, ну там можно угадывать, в разных полях угадываются разные корни. Вот. Значит, теперь я проделаю операцию, которую можно делать в любом поле, как сказал Ваня. Но поле — это система чисел, где можно складывать, вычитать, умножать и делить. Значит, что я делаю? Я сейчас... Через точку минус 2 и провожу касательную. А как можно комплексную касательную провести? Если бы это была вещественная точка. Но эта вот кривая, она типа, значит, как она устроена в вещественной части плоскости? В вещественной части плоскости это такая такое корыта, корыта на палочке. Ну, давайте посмотрим. Х равно на двух палочках. x равно нулю, значит, y равно корни 7, да, плюс-минус. Оно симметрично, естественно, относительно оси, то, что плюс-минус у ходят. Дальше налево вот будет идти до момента, когда когда это все прекратится вот слева уже, вот слева от чего будет, уже не видно ничего в вещественной части. А мы, строим? мы строим кривую вот эту вещественную, обычную а такую обычную. вот. Ну, а вот. Да, да, то есть x кубе станет равен минус семи. То есть немножко до двух. Вот как раз мы угадали эту двойку, но на самом деле двойка уже, уже в комплексной части лежит. А вот если чуть-чуть раньше корень кубический из 7 взять со знаком минус, ну, если посмотреть аккуратно, тут вертикальная косалова будет. Значит, вот, в общем, она будет вот так идти, и дальше она, значит, на самом деле, она вот, даже вот что-то вот такое будет, такая хитрая штука. Биткоинеры, они, они не дураки, они интересную кривую взяли себе. Вот. А, так вот если я угадал бы какую-нибудь человеческую точку, ну, вещественную, да, то я бы вот так поступил, вот так, и нашел бы еще одну точку. И если эта точка имела своими коэффициентами, например, дроби, или, например, дроби с использованием корней из трех, или какое-нибудь еще поле, да, поле, в котором вот все это живет, то... После проведения касательной вот эта прямая, она тоже была бы, имела коэффициенты в этом поле. Нет, ну, почему касательная обладает таким свойством. Почему касательная обладает таким свойством? Ну, давайте просто проведем касательную сразу через комплексную точку и станет понятно. Там будет одно уравнение, получится от, от одного параметра. Вот, значит, и так. Э -э ня, ну, давайте исходить из нашего опыта здешнего. Здешний опыт такой, что мы... Пускаем под разными уклонами прямые, и э, в одном и только одном случае, э, если я запараметризую вот эту прямую, то функция, соответствующая y квадрат там, минус xq и минус 7, будет в окрестности вести себя как второго порядка величина. Какая отцесса вот этого пучка, вот, который вот пересекает, вот, вот здесь вот такая Ну, здесь я не знаю, я случайно взял, но у нас будет минус 2 и и. и. Значит, я хочу запустить пучок прямых. Ну, минус 2 плюс альфа т и плюс бета т. Он выглядит вот так. Здесь альфа к бета, да, вот отношение альфа к бета задает прямую. Опять же, все, заметьте, что лейтмотив проективности здесь имеется, потому что если я запустил прямую с отношением альфа к бета, а потом умножил на 3, например, да, то это та же самая прямая в точности при параметризации по т пробежит ту же самую прямую. с помощью комплексных чисел, а с помощью вещественных. Нет, почему Про комплексных? Я и альфа-бета еще комплексные отношения. 2 вот. Ты 2 не умножаешь на t? Нет, это я стартовал из минус 2 и я взял одну фиксированную точку и прибавил т на некоторый вектор. Вектор будет альфа-бета. А, понятно. Вектор, это вектор. альфа бета, комплексные числа? Да, да, и мне нужно запустить так, чтобы она была касательной, но в комплексном смысле касательную мы не вполне понимаем, что это такое, да, но, ну, по крайней мере, не все из нас да, понимают. Но в вещественном смысле касательное вот так определяется. На самом деле касательное, понятие касательной, определяется для любого поля. Вообще любого поля. Это означает, что при э, вот подстановке соответствующего уравнения сюда исчезает линейный член. Все. Точка. Это формальное определение касания для любого поля. То есть я подставил сюда и убедился в том, что при t у меня ничего нет. При t квадрат что-то есть, а при t ничего нет. Но давайте просто подставим, чтобы не быть голословным, мне объяснять сейчас долго, почему здесь рациональные коэффициенты получится. Я просто покажу это, и все. Подставляем. y квадрат — это минус 1, так, плюс 2i βt, согласны? Плюс бета квадрат t квадрат. Равно х в кубе, тут потруднее будет, минус 8 плюс 4жды 3, да, 12 альфа Т. Дальше значит, 3 на минус 2 на это в квадрате, то есть минус 6 альфа квадрат t квадрат, плюс альфа в кубе т в кубе, и плюс 7 не забудем. Согласны? Обычные правила действий. Теперь поехали. Минус 1 предсказуемо сокращается с минус 8 плюс 7, потому что мы стартовали из точки, лежащей на кривой, и, естественно, не ожидали получить члена без t вообще. А вот теперь касание — это когда члена с t тоже нет, и остаются только квадраты. Ну, нет ничего проще, просто надо подставить, и все, и получим, что 2 и βt должно быть равно 12... Альфа Т. Правильно? 2 и бета Т равно 12 альфа Т. Так, ну-ка, давайте еще раз. Мне казалось, что у меня со знаком минус получалось, когда я это делал. А, нет. С плюсом. Все нормально. Так, значит, тем самым получается, что при сокращении t у меня. Ну, и двойки тоже. У меня получается, что. А, ну да, бета, бета, да. Бета равно. 6 альфа i со знаком минус, вот так. То есть мы сократили на t, сократили на 2, то есть бета i равно 6 альфа, значит бета равно минус 6 альфа и. Но можно, например, считать, что альфа равно 1 или минус 1, даже удобнее минус 1, и тогда бета равно 6i. Вот, то есть тут только отношение важно, отношение вот такое. А теперь посмотрим, что у нас осталось. Эти ушли тоже. И остались квадратные и кубические. Вань, теперь видишь, почему рациональный коэффициент? Т квадрат ушел, про Т линейное уравнение. Значит, ты спрашивал, почему будут коэффициенты лежать в том же поле, в котором я работаю. Ну, в случае комплексных чисел это и так ясно, потому что все лежит в комплексных числах. Но в случае, если поле было... Ну, в общем, остается уравнение линейное по сути, потому что осталось что? Б квадрат в ну, этого я уже могу заменить, да, сколько там будет, а, э, у меня, значит, это будет 36, а, ми, минус 36, да, t квадрат, минус 36t квадрат равно, а, значит, альфа, а, так, минус 6t квадрат, да, плюс t в кубе на минус 1, минус t в кубе, да, похоже? Ну и t квадрат сокращается, потому что он отвечает за касание в этой точке. То есть t равно нулю — это двойное, двойное решение в точке касания. Но так как уравнение третье, а не второй степени, то мы получаем третье решение на пересечении. И третье решение при сокращении t нам дает, что, соответственно, t равно минус или плюс 30. Плюс, да, 30. t туда кидаем, 30, t квадрат равно t в кубе, t равно 30. То есть при t равно 30, при подстановке t равно 30, соответствующую формулу, должно возникнуть новое решение. Проверяем. Минус 2, минус 30. t тут равно 30, а альфа равно 1. Извините, Леша, прежде чем погрузимся, можно для еще раз повторить? Да, значит, логика, она на самом деле нарисована. Можно я попробую повторить? Вот логика, логика нарисована здесь. Давай. Да, давай, комплекс. давай, давай. Мы рассматриваем э, комплексную плоскость, пока самую обыкновенную, c2. x и y принадлежат c2. Э, мы рассматриваем в этой c2 множество задаваемых тем уравнением. Да, и мы угадали, угадали. Одно решение, э, то есть одну точку этого множества, да. винту, минус 2 э, э, Мы хотим угадать еще одну точку. Да. Для этого мы через точку минус 2 и... Проводим в этой комплексной да. э, цех, То есть, как бы квадратной комплексной плоскости. Uh -huh. вот, э, проводим вещественную прямую. Нет, нет, нет, комплексную прямую, нормально. Не-нет, Т произвольное абсолютно комплексное число. Не-нет, это нормальная, комплексная прямая в комплексной двумерной пространстве чисел Паули. Знаете, что такое, да? Вот Меня однажды выгнали да? с дивгема. Меня на мехмате выгнали из дивгема. С лекции по дивгему. Вел Постников, великий, кстати, ну, человек. А, он выгнал за следующее. А, он сказал, что C квадрат называется пространством чисел Паули в связи с физическими аналогиями. Ну там эти матрицы же Паули. Ну да, да, то есть просто комплексная плоскость, она же четырехмерное вещественное пространство со специальной структурой, да, называется пространством чисел Паули. А я сказал, тогда, наверное, вещественную прямую мы назовем пространством чисел Постникова. И был выгнан с урока. А мог сказать полупаули? Тогда гласнулся. Не <связано> знаю. <связано> <связано> Короче, в общем, мы пытаемся сделать что? Мы угадали одну точку и ту. Может, да. мы вводим комплексную прямую в этой вот Да, нормальную комплексную прямую, <связано> без балды, потому что у нас и решение это, ну, против, как бы... э, Значит, направление этой прямой, задаваемой выкторами альфа и бета, то, вернее, числами альфа и бета. Отношением альфа к бета фактически, да, <связано> фактически да, да. проективным а, отношением. Да, да. Так, э, в случае, когда у нас пробегает T эту прямую, невязка между, между этой прямой и той да. множеством имела порядок выше, Точно. чем T. Точно, молодец, вот. да. И вот мы, значит... Именно э, так и делаем. Им, им, нам удалось найти... Удалось, значит, да, это уравнение линейное получается. Да, нам удалось найти, значит... Э, Такое t, при котором эта невязка как раз квадратична да. uh, по t. И сейчас мы хотим проверить, будет ли удовлетворяться... Мы хотим просто да. найти соответствующее третье решение. Будет третье решение. И Дальше, и след... ключевой третий. момент. Ключевой третий. момент. У нас уравнение третьей степени. Мы нашли только пока... Мы пошли направление. Мы нашли направление, в котором t равно 0 является кратным, двукратным корнем. Не однократным, как обычно. t равно 0 двукратный. А при t равно 0, получ... ну не при t равно 0, а при... Я прошу прощения... Мы нашли правильно такое направление, что t равно нулю вдоль этого направления это двукратный корень. Мне не очевидно, почему так. Ну потому что сократилось. Все. Вот уравнение t квадрат выделяется как t квадрат равно нулю одно решение, другое t равно чему-то. Ну то есть кубическое уравнение, которое получено по t, мы хотим посмотреть, при каких значениях t эта прямая пересекается с кривой нашей. То есть при каких значениях t на этой прямой выполнено это а, соотношение. Ты да, да, да я получил, да. Ну да. и 3, да. и Тут важно, что 3. Тут самое важное, как кубические кривые выделены принципиально среди всех вообще. От того, еще далеко, да, то, что точки этому множеству. Нет, так а после этого, когда мы нашли их, мы подставили, у нас получилось 3 т. И это, это прямая пересчет ровно один раз еще кривую. И решение получается рационально выражаться. А, все, то есть... я, тупу, я понял. Значит, ответ такой, что. t равно 30 доль этой прямой. t равно 30, так, точка вида вот этого, вот этого да, принадлежит э, на 20, вот, вот да. Да, при при... Всех t, то этому да, то есть при t равно 30, 8. и дважды t равно 0. Но при этом альфа и бета тоже вот такие. Они нашлись, да, они поэтому получается минус 32, видите, да, уже, минус 32. Значит, здесь минус 32, а здесь сколько? И плюс 180 И. То есть 181 И. Получается вот такая вот интересная, значит, интересная точка. Вообще, если вы откроете сайты, там, обсуждающие биткоин, там только этим и занимаются. Они берут из этой кривой, значит, фигачат там в разных полях. Вычисляя там какие-то шифры, передачи информации с помощью них. То есть это такая как бы сейчас упражнение на понимание биткоина. Вы, вы будете потом проще вам понимать, что там происходит с ним. Вот. Но они в конечных полях это делают, а мы в C. Ну вот, то есть получается, что точка минус 32,181i и это тоже точка этой кривой. Ну, блин, попробуй ее угадать, да, вначале? Попробуй такую точку угадай. А мы ее получили из вполне понятных соображений. Теперь внимание, кто эти соображения изобрел? Раньше копай, но еще раньше. Если вот взять некомплексную вещественную часть этих рассуждений, вот если бы это все еще раньше, еще раньше. Это не новое время. Чуть позже. Родоначальник всех уравнений, которые мы решаем. Диафант, да. А, Диафант. Диафант Александрийский. Наш небесный покровитель математики, можно сказать. Ну, а? его можно, наверное, да, условно. Третий век. Ну, я, я с греком у меня сырствуют там какие-то века такие, где Пифагорцы в Клидом жили. Ну, в принципе, наверное, ты прав, да. Наверное, я думаю, что ты прав. Они до сих пор даже еще какие-то есть где-то. Вот. Чего-то даже пишут. Так вот! Ну давайте проверим, что у нас произошло. У нас произошло то, что минус 181 квадрат равно минус 32 в кубе плюс 7. Или иными словами, получается такое нехилое противоречие гипотезы АБЦ, частная. Ну, как бы гипотеза АБЦ, она пока является статус гипотезы. А а, да, конечно, то конечно, конечно. Значит, не два... 2 в 15 равно 181 квадрат плюс 7. А я ровно на этом примере, сейчас я и расскажу про гипотезу АБЦ. На, на эллиптических кривых очень легко получать такие близкие к противоречиям ситуации. Значит, что такое гипотеза АБЦ? Ну уж, раз, раз мы начали такое, как можно не сказать про гипотезу АБЦ, раз мы к ней тут вот э, вдруг вырулили. Сейчас, это этот самый... Как называется? Автодром, да? Нет, нет, как? Машинки, <свят> машинки да, да, да, да, машинки, точно <свят> <свят> Значит, пусть, да, да, да, сверху, вот там. Меня выдержит? Меня тоже. <свят> <свят> вообще есть только один способ узнать это. <свят> да, конечно, да. это эмпирическая, про, экспериментальная проверка. <свят> так, <свят> пусть А плюс Б равно С. Начинается так гипотеза АБС. Где А, В, С а, целые, положительные, взаимно простые. Ну, по понятно, я не, учитываю, я не говорю о том, взаимно простые попарные или в совокупности, потому что если уж А плюс Б равно С, то это эквивалентные условия. Целые. Обычные, не комплексные целые, а прям вот целые. Да, да, да. Те, которые дети кубики играют, да. вот те. А то это будет и кубиков. Папа, у меня получилось и кубиков, в ответе, да? Вот. Дай мне, пожалуйста, и кубиков. Вот. Так вот, тогда. Тогда c меньше или равно некоторого выражения в степени 1 плюс epsilon. Теперь уточнение состоит следующем. Значит, что это за выражение? Это... Вот давайте я разложу их на множители, P1 в степени альфа 1, P2 в степени альфа 2, и так далее, Pr в степени альфа r, это а. Тогда у b, естественно, будут совершенно другие, ну, потому что взаимно простые, да? Попарно взаимно простые, все другие, ql в степени b это l. Ну и, соответственно, c тоже какое-то число, там, Pqr1 в степени, там, гамма 1, r2 в степени гамма 2, и так далее, r, что еще бывает, s в степени гамма s. Так вот выражение, которое я возбужу в степени 1 плюс альфа, это произведение всех вот этих простых без всяких степеней подряд. PR, Q1, Q2, то далее QL, R1, блин, R все-таки, вот зараза, мне никогда не хватает букв. Значит, это V было, это было V, да, V. Не, не не надо, не дай Господь, еще и с индексом. В университете Дмитрия Пожарского легко вести занятия, потому что они знают все эти латынь, древнегреческий, там можно вообще... Очень много букв использовать, они радостно это. Вот, это. Ну вот, вот так, вот так вот. Значит, теперь уточнение. Уточнение. Да, уточнение. Если ε равно 1, то есть если я напишу 2, то нет ни одного обнаруженного экспериментально э, контрпримера. Если я заменяю на 1 плюс эпсилон, то там в некоторый момент начинаются контрпримеры. В частности, очень классный контрпример вот это. Давайте проверим, какой здесь будет контрпример. То есть чему равно ε в этом примере? Да, должно быть, чтобы она была верной. А, нужно, чтобы 2 в 15 было меньше или равно. Дважды 181, оно простое. На 7, ну, в какой-то степени, да, 1 плюс эпсилон. Но что это такое? 2 в 15 это 32 там, тысячи, ну, вот я... На самом деле, если я не ошибся, то 32768, и оно, получается, должно быть меньше или равно 2534 степени 1 плюс эпсилон. Есть какой-нибудь логарифмический калькулятор, который берет логарифм от вот этого числа по основанию вот этого числа? Если вы считаете, я скажу эпсилон сразу. Вот. Так что, да сейчас, вон, сейчас, сейчас. Нет, да? Ну, в общем, сейчас мы получим эпсилл, но видно, что эпсилл в этом случае, ну, где-то может быть 0,2, то есть, ну, типа, 1,2 получается. Но... Э... И, может, на всякий случай, если вдруг кто-то не знает, это не только математические функции, современный научный калькулятор математический называется Вот Вводится туда любое выражение, которое надо посчитать, и, скорее всего, вы получите довольно быстрый, довольно точный ответ. Бесплатный? Да, бесплатный. И без регистрации. Вот. Но есть еще некоторые примеры. Ну вот, одини... просто единицу здесь нельзя написать хотя бы, вот потому что вот тот пример есть. Также есть хороший пример. А... Какой пример хороший? 125. Это 5 в кубе, да? И это 2 квадрат плюс 11 квадрат. 1,33. О! 1 плюс epsilon. ну один, естественно, 1 плюс epsilon. Да. Значит, то есть, видите, мы добились вообще очень… Ну, это такой очень крутой. Но из, из эллиптических кривых на, наверняка все эти примеры идут. Вот самые такие вот, примеры. Так вот она и состоит в том, что почти всегда это так, если я здесь поставил эпсилон больше нуля. То есть, э, то есть вот это вот нарушается э, конечное количество раз. Именно конечное. При любом альфа… Ой, эпсилон больше нуля. Нет, это же всех, ну, там, ну, это и для... есть, для почти всех и конечное количество раз. Смотря какая мера у тебя там. Нет, нет, ну, в, в, когда я считаю конечное ну, ну, решение, да. Нет, ну, слушай, для почти всех, так... для почти всех в натуральном ряду всегда понимается только одно, для нет, всех, кроме конечного числа. Это не так, это конечно. Ну, хорошо, это. Да. Можно посчитать э, долю этих чисел, в отрезке от 1 до Я понял, 1 да. И m. будет стремиться к Тогда нулю. Нет, но примерно... все-таки в нормальной ситуации, в нормальной ситуации для почти всех означает для всех, кроме конечного количества. А если нет, надо говорить противное. Плотность стремится к нулю, там, ну понятно. Вот. Но ну, в общем здесь имеется в виду следующее, для что просто кон... да, для любого ε больше нуля нарушение этого неравенства происходит только конечное число раз. Ну, конечно, чем ближе к ε, к нулю, тем большее число раз. То есть при ε равно единице нарушение не выявлено, по-моему. Я, я не помню, честно говоря, с какого, начиная, вот, нарушения вообще нет. Но, в общем, это уже, это уже детали, понятно. Здесь, например, 110, логарифм нужен брать 110, 125, да, вот такой. Вот. Но это, больше, чем 1, 3, то есть это меньше, чем 1,33. Это более крутой пример, который мы сейчас получили на основании. Так вот эта гипотеза, она, она влечет в, в одну строчку теорему Ферма, великую. И здесь, в Нижнем Новгороде, я это рассказывал. А, вот прямо здесь соседней аудитории, да. Рассказывал пару лет назад. Но сейчас речь не о том, речь о связи этих всех вещей друг с другом. На самом деле чувствуется очень тесная связь и гипотеза АБЦ с эллиптическими кривыми. Это все как бы, все, это все... Э... А, можно еще гипотеза? Вот, гипотеза вот, она, значит, все, все. Рассмотрим любое ε больше нуля. Рассмотрим любую тройку такую, да, то, то есть... есть... Ну да, да, да, пусть, пусть, пусть ε больше нуля. Тогда, значит, значит, любое, да, и пусть, и, ну, да, ну, ну и все, значит, тогда, тогда вот таких троек, да, вот таких троек, что это нарушено, что это больше, чем вот это, вот, конечное число, все, то есть всех троек, где a плюс b равно c, а c больше, чем это выражение в степени 1 плюс ε, Конечно, конечно, во всем, так сказать, z в кубе, n в кубе. Epsilon mm? любое большее нуля. Но там как бы чем больше, тем меньше троек. Ну, понятно, это просто имеется в виду, что... Вот, вот, вот, гипотеза ABC. Иногда про, pro... ну Иногда проще пишут, что там э, один из видов гипотезы просто, что здесь двойку ставят и говорят, что не бывает никогда. Ну, и этого для теории фирма вполне достаточно. <laughs> вот, ну, а так гипотеза А, вот она такая. Ну, и она, собственно, она не доказана. Э, некто... Некто японец, один тут всем морочил голову пять лет подряд, а потом пришел Петя Шольц и поставил его на место жесткой рукой. Сказал, что есть серьезный неустранимый пробел в его тысячестраничном доказательстве. Но Петя Шольц непростой паренек. Непростой немецкий парень. Он на секундочку филцовский лауреат последнего созыва. Так что дело тут серьезное. Пришлось японца отползти в сторону. Вот. Так вот. Э, да, на самом деле я хочу дальше показывать видео. То есть мы как бы мы с вами руками поработали. Теперь мы поработаем глазами довольно много. У нас целая презентация на тему еще одного замечательного сюжета, с которого на самом деле все и началось с эллиптическими кривыми. А Именно с... А? Причем, ну, Или это не а? Ну, э, дело в том, что... Передача информации и шифрование именно, вот именно на этом уравнении основано, только там берут разные простые числа, и арифметику ту же самую совершают в поле остатков по модулю простого числа. То, что то передают там раз, тихо шепчет там по модулю 67 будем действовать, да? А потом говорят: 4 раза возьмите вот это решение, 4 раза сложите. А если человек не знает, по какому модулю фигушки он сложит вообще, да, то есть это. Ну, ну или что-нибудь в этом духе, да, или наоборот, сообщают, что по модулю 67. А какую точку там как-то по, по секрету сообщают. В общем, на самом деле подробности вот этой системы кодирования я еще не изучил, но там все уныло, кроме самого вот этого вот самой красоты математики, что э, складываются точки на электрических кривых. То есть вот в этом суть сложение точек на кубических кривых. Вот в чем суть. И сейчас мы сейчас значит, на... Можно это? начнем. Да. Нет, в биткоине вообще а? просто y квадрат равно x кубе плюс 7, точка. Именно. Всегда ровно, эта кривая. ровно это кривая. Ровно, да. Есть. Ровно в биткоине, ровно это кривая. А вариации других? Какие-то много разных, можно разных да. Брать другой, можно брать другие эллиптические кривые. кривые, да. Нет, можно просто взять, ну, общий вид, я сейчас как бы покажу, что такое эллиптическая кривая. Ну, а остальное, значит, сейчас мы э, перейдем к задаче, с которой вообще все началось. А началось все с задачи о шарыгинских треугольниках. Вот. Итак, дальше я вам буду показывать картинки, что для меня не, не свойственно, но тем не менее. А как Это, простите, это не Irkuz, конечно, извините. Да. да. А? С, с яблочками и всем таким. Да. Как и задача с яблочками это тоже эллиптическая кривая. Но, да. В ней очень легко угадывается решение, в котором отрицательное количество яблок. А комплексные. Ну, а, ну, но, то, это что, уже да? не нужно. То есть, оно, по меньше, оказывается. А, оно но очень маленькое. Да, там, типа, плюс-минус один, два и Ну, В общем, там из, из совсем простых соображений выписывается решение, э, в, которых, ну, в, в которых нет требования положительности количества фруктов. А дальше, с путем построения касательных и еще одним приемом, который я сейчас тоже расскажу, уже выходит, в конце концов, на решение, где все положительные. И это, естественно, уже дает решение исходного уравнения. Оно, оказывается, там знаменатели растут как это грибы после дождя размером. То есть, каждая итерация знаменатель удваивается. Вот этот наш трюк с касательной сработал. Очевидно, наше множество так устроено, чтобы он сработал. Нет, нет, нет, сейчас секундочку. Вот наш трюк с касательной сработает всегда для любой эллиптической кривой. Тут важен невыраженность кривой. Вот, вот тут, тут единственное, что важно, это невыраженность кривой. Можно и и то, на самом деле, и то, э, невыраженность важна только, когда я буду говорить про групповые свойства. А третью точку всегда можно так найти. То есть можно взять любые... Ну да, давай я расскажу. сейчас Дай все. Ли, здесь будет. Так все будет... Вот... А, сейчас, сейчас все будет. Все. Дальше все будет по порядку. Можно считать, что первый час было введение, а полчаса будет, собственно, аккуратное изложение, шаг за шагом. Значит, итак, вот с чего все началось. 40 лет назад великий геометр Шарыгин сформулировал задачу. Можно ли придумать треугольник, который не является равноведренным, но у которого равноведренным является треугольник в основании бисектрисы. Ну, ясно, что если у вас равнобедренный треугольник, то и в основании биссектрис тоже будет лежать. Капитан Очевидность говорит, что в основании биссектрис тоже будет лежать равнобедренный. А, а можно ли я а слово вот, о самом Шарыгине сказать? Это же научно-популярная лекция. Да, но я, я могу лишь сказать, что у него жил огромный попугай. Вот такой вот, как у Боцмана в песне. вот. И он значит, что-то даже говорил, я не знаю, правда, я не мог разлышать что я говорил. Я пошел к нему один раз в жизни. Моя встреча с Шарыгином была в том, что я уложил... Задача олимпиадная, сколько блинов можно уложить на некоторые сковородки. Как-то давали эту задачу, они придумали 24, а я придумал 26, причем было 24. И после, после проведения олимпиады я пришел к нему и рассказал это решение с 26. Вот. И попугай как-то комментировал это все. говорю, скажи, пожалуйста, чем он знаменит этот человек? Шарыгин — это геометр. У нас это да, очень популярные лекции. Ну И да, но это, ну, ну, это человек, который там выпустил учебник, задачник по планиметрии, выпустил огромные тысячи задач по планиметрии, фантастически красивых, значит, в общем, планиметрии руку так, что его именно всегда написано золотыми буквами на небесах. Достаточно? Но я, честно, не знаю. Его, с его сыном я довольно неплохо знаком. Его зовут Гоша, он в ЭТФ. Работает или работал какое-то время. Ну, в общем, да, вот такой вот там московский энтузиаст, математик, коих у нас там несколько сотен есть. Вот. Ну и вот задача, да? Вот если треугольник равнобедренный, то ясно, что в основаниях биссектрис находится тоже равнобедренный треугольник. Может ли быть в основаниях бисектрис равнобедренный треугольник? Ответ — да, может! Значит, вот он, это еще в кванте было опубликовано. В сборники вошла. Значит, ответ, э, вот, то есть вопрос тут такой, следует ли отсюда, что исходный треугольник равнобедренный? То есть известно, что основание бисектриса обложует равнобедренный. Следует ли, что исходный? Нет, не следует. Значит, сейчас я приведу пример. Нам неизвестно. А, значит, сейчас я, ну да, вначале мы, собственно, треугольником Шарыгина мы будем называть любой такой треугольник. Но и если написать уравнение в смысле, там понятно, что есть некоторые. Это осуществимо. То есть вещественное можно. Ну, как бы, что такое вещественное решение? Вы написали какое-то кубическое уравнение. Вот его корень, если вот вы его возьмете, найдете там по формуле Кордон. И вычислите. Вот у вас будет решение. Но это как бы, конечно, всегда с, с такими задачами связаны какие-то вопросы целочисленного характера. Всегда хочется пощупать что-то. А пощупать. Можно только целые числа, да, так хорошо, чтобы пощупать. Но как да, у него А квадрат плюс b квадрат равно c квадрат. Опишите все стороны А, b, С. Пожалуйста, c равно корень квадратный из a квадрат плюс b квадрат. Да, ну это такой бессмысленный очевидный ответ. А если я хочу, чтобы целые были стороны? О, это тогда целое дело. Ну, я думаю, что половина народу знает, что это знали еще индусы древние. Но это для пифагорового треугольника. Вот из соображений там вещественных, там получается, что очень-очень маленький диапазон для угла. То есть, во-первых, он тупоугольный всегда, во-вторых, угол вот в, этом, вот, вот, вот в этом диапазоне лежит меньше, чем два 2... Угол должен быть вот здесь и здесь. Значит, и никаких других шаровинских треугольников не существует, но для любого угла в этом промежутке такой треугольник есть. Значит, теперь давайте я приведу, вот кажется, сейчас будет... Да, да! Значит, авторство этого примера нам неизвестно. Мы думали, что это Павел Кошевников, большой энтузиаст, но на прямой вопрос, он ли это придумал, он ответил, что это не он. А автор это ну, авторство, сам написал уравнение, показал, что он говорит. Шарегин оставил нас, нам в наследство замечание, что найдите человеческий треугольник с этим свойством. Потому что он лишь сумел показать, что такие вещественные треугольники есть, а вот какой-то более приличный нет. Так вот, смотрите, вот это супер-треугольник. Смотрите, какой это треугольник. Это комплексная запись, единица, корень седьмой степени из единицы примитивный. Он же в квадрате, он же в кубе. Ну, как бы я мог бы это все геометрически нарисовать без использования комплексных чисел, но как-то, если они есть, почему их скрывать? Да, понимаем, да, да, да, да. Это просто комплексные числа, все вот единицы. И вот, значит, ну, и, или если хочешь, просто вот, вот у меня семиугольник, я беру его сторону, Маленькую и большую диагональ. И, внимание, они образуют шарыгинский треугольник. Доказательства. По-индийски, смотри. Значит, смотрите, что делается. Берется корень из этого ксита, как она? Z. Z, да. Так вот, берется из нее корень, то есть корень 14 ⁇ степени, из единицы примитивный. Значит, и проводится... Значит, проводится... Вот вот такая вот, ну, вот это, вот это диаметр по очевидным причинам у окружности. Вот. Значит, и вот у меня на пересечении, вот если я взял э, бисектрису вот этого угла, она как раз попадает сюда по, ну, по теореме, да, углы там, э, поровну делит окружность, соответствующую дугу. Вот. То есть бисектриса она должна делить, продолжение должна делить поровну эту дугу. Соответственно, попадает в корень э, 14 степени из единицы. И если я теперь отражу это дело вот сюда, то я попаду в z в пятой. То есть я был в z в кубе, попал теперь в z в пятой. И в силу очевидных симметрий этой ситуации всей, да, вот эта длина и эта одинаковые. Вот. То есть у меня вот это перпендикулярно диаметру. И я отражу... сказать надо просто, что вот это равно вот... Следующую симметрию рассмотрим, вот это с этим. Как я опять отражу относительно вот этого, уже не диаметра. Я от, отражу относительно кси, кси в пи... Линии. Вот это перейдет вот сюда, потому что здесь остается две стороны пяти, семиугольника и здесь... Семиугольника. Поэтому моя э перешла в эту прямую. Прекрасно. Теперь вопрос. То есть ты умножаешь, что корень из кси, оно все поворачивается, да? Нет, я отражаю. Я не умножаю. Я отражаю относительно вот этой прямой. И тогда вот эта прямая перешла вот в это. А а вот эта штрихованная, штрихованная, перешла вот в этот диаметр. Потому что здесь опять, здесь половина этой дуги. Отражаешь уже в смысле рассматривает? Просто отражаю. Вещественной но, вещественной да, вещественной. но геометрии. Ну просто беру и отражаю что? Точка пересечения этих двух относительно этого друг другу. Все. Теорема доказана. Да, был немножко? Тут два как бы этапа. Первый этап очевидный, что я вот это, если здесь половинка, значит, я сюда попал. Но а, если я теперь вот это с этим, да, отражу точку. Ну, в общем, да, на самом деле по секрету могу сказать, что можно это соотношение, ну, там, через теорему там, синусов, через теорему косинусов задать равенство этих и подставить комплексные числа, там тоже все сократится. Но это, конечно, уныло, а вот это гениально совершенно. Но мы не знаем авторства. А, сейчас будет. Вот он. Угольники. И он как раз попадает, аккуратно попадает куда надо, видите как. Попал. Так, нерешенная задача. Существуют ли нетривиальные примеры треугольников Шарыгина, получающих многоугольников? То есть, чтобы взять три разных ну, стороны диагонали там, разной длины, и чтобы был Шарыгинский? Никто не знает ответ. Да, ну, против... Игорь досчитал до 2000. Фигушки. А, нет, я имею в виду такой эксперимент. Взять на Рациональные Такие рациональные числа, что рациональное число умножить на пи лежит в этом диапазоне. Вот. А потом проверить, является... Ну, это прям... Это... По сути. То есть, ну, он, он перебрал многоугольники до 2000 угольников. А, но это ничего. Как, как, как вас должен научить пример с яблоками, бананами апельси... и апельсинами, это ничего не доказывает. Вот. Значит, а, а теперь внимание. Дальше была супер история. Сергей Маркелов, который эту задачу мне принес, он, он ну, как бы идеальный, конечно, полученный шарыгинский треугольник. Так вот, Сергей Маркелов, он взял компьютер в девяносто шестом году и запустил перебор, тупой просто прямой перебор до сторон с миллионом длиной, длиной. И два месяца работы компьютера в 26 году, сейчас, наверное, это было бы несколько минут, он закончил переборы и сообщил, что нет таких. Если бы он делал сегодня, он бы запустил до миллиарда. И он бы нашел. Потому что вот первое решение. Это Шарыгинский треугольник. 1 миллион 880 тысяч 81, 1 миллион, нет, извиняюсь, 18 миллионов 800 тысяч 81, 1 миллион 481 тысяч 89, 131. обратить сильно меньше этих двух, это потом будет важно. Ну, как бы пока просто... Зад... Э -э он как бы очень близок... Длинные две стороны примерно одинаковые, одна очень короткая. Ну, как бы это в каком-то смысле потом окажется важным, но может быть мы до этого... Ну, можно просто поставить и получить, да, но вопрос, как это нашли. Понятно, что все-таки это как-то надо было найти. Значит, он закончил перебор, вот звериная интуиция ему говорила, что вот на самом деле он есть. Вот я, не, я не знаю, как это выглядит, да? то есть он взял, закончил перебор, но все равно он был уверен, что этот треугольник существует. И он провел некоторые манипуляции, я потом покажу, какие, и он этот треугольник нашел. А мне он позвонил, спросил, можно ли найти еще какой-нибудь. После этого э, я изучил начальную теорию, существует бесконечное количество. Не, не подобно друг другу. Не умножить это на 2… Все или на три. Да? Вот. Значит, я принес не та, и он навел там совсем крутую науку и там еще кучу всего. Выяснилось, ну, на самом деле, задача, напрямую идущая в современную математику. Я очень люблю такие. Это мой любимый конек. Из школы какая-то задача, и оказывается, что, чтобы ее решить, нужно применить современную наработанную математику. Это очень, очень хорошо убеждает людей всегда, что ею надо заниматься. Нет, почему если я полшостовую еду, я. Ну, единственное, я без, без метро могу остаться, наверное. А, да? нет, без метро. Но такси-то я. на от московского вокзала полчаса с учетом там пробок, мало ли, тебе нужно заказать еду, чтобы приготовить. Нет, там нет, ест, нет, нет, нет, нет это домой. не ресторан, это столовка, я там знаю все. Не, не все нормально. Ладно, Продолжаем. Я предупредил. Нет, ты просто. Давай ты просто закажи полшово такси до станции Горьковская. Все. Все будет хорошо тогда. Может. Не работает на время. Понял. Ну ладно. Короче, да. Э, идем дальше. Значит, итак. Э, сейчас я открываю все карты. Шаргинского треугольника переписывается в вот в таком потрясающе симметричном виде. c в кубе плюс c квадрат на а плюс b равно c на а квадрат плюс аб b плюс b квадрат плюс кубический вида от A и b. Вот. Значит, это теорема космосов, ну, либо там, на самом деле, в общем, тут разные варианты к этому прийти. А оно, же, оно же записывается вот так. Вы поняли, насколько это близко к яблокам и бананам. С на А плюс С плюс Б на А плюс С. Вот. Ну, и ясно, что тут как бы... Тут яблоками и бананами прямая, поэтому мы это и занимаемся, потому что это мы долго занимались но с яблоками и бананами делается все то же самое. Так, теперь смотрите, что нарисовано здесь. Все вообще треугольники с точки доподобия. Вот, вот это вот, вот э, что такое все треугольники? Что такое пространство модулей всех треугольников? Э -э, то есть, как увидеть все треугольники так, чтобы близкие по углам были, обозначались близкими точками? Ну, во-первых, -во мы подобное не различаем, то есть мы именно вот так сказать, у нас есть труба, телескоп, мы можем приближать, отдалять, и все виды треугольников, ну вот, задаются, понятно, если мы положим просто большую сторону, равную единице, и тогда это будет множество всех таких а и b, что a больше b плюс 1, b плюс, меньше b плюс 1, b меньше а плюс 1, и c меньше a плюс b, то есть 1 меньше a плюс b, Но это не неравенство треугольника и положительность, значит, соответственно, вот, вот зона всех треугольников, так вот, вот эта кривая, вот эта кривая, это вот такая, вот такая фигнюшка на этой плоскости. Поэтому вот это, это и есть множество всех шаригинских треугольников, часть вот этой кривой. Вот. И вопрос нахождения на ней рациональных точек. Потому что любая рациональная точка при домножении на знаменатель превращается в целочисленный шаригинский треугольник. Я делал фото тебя на память, и все можно еще раз? Я думаю, не я один не понял. Ну вот эта кривая, это c на a плюс b. Ну, 1 разделить на a плюс b равно a разделить на b плюс 1 плюс b разделить на a плюс 1. То я есть при c равно 1. Но вот эта кривая, это подстановка c равно 1 вот сюда. Или же, соответственно... Она же вот эта вот при c равно 1. А и, и b, да. A и b. Горизонтальная, а... Да. Но это совершенно не важно. Вот, да. Если C положить C равно единице, то C это умножить, вот получается кривая. Вот, вот она. Вот такое, а, это треугольники. Так, а почему это треугольник? Ну, потому что не раз треугольника Вот это первый не раз, это второе, это третье. Стороны и А, A, B и 1. Ага. Ну, понятно, так очевидно. А плюс b А плюс Б больше единицы, да. А плюс 1 больше Б. Ну да, вот они все. Вот корыто, корыт. Вот этот корыт это множество всех треугольников. Шарыгинские здесь вырезаются вот так. И тут очень легко проверить, что касательно входит внутрь множество. Поэтому там. Ну, так шарыгины делаем. Но это вещественные, это неинтересно. Это вещественные. А нам нужны целочисленные. Замена координат. Вот эта замена координат сделал Маркелов. Но она известна всем, кто занимался школьной геометрией, такой вот олимпиадной, классическая замена, да, когда берутся отрезки касательных до вписанной окружности x, y, z. И тогда остается, мне не нужно теперь не нравится треугольник, оно автоматом выполнено. Теперь мне нужно только, чтобы x, y, z были больше нуля. Это проще, так проще изучать. После подстановки в соответствующее уравнение вот такой вот замены, да, линейной, получается вот такая шняга. Ничего особенного. Особенно здесь только то, что оно не содержит x кубе и y кубе. Что это означает? Я заказывал такси, поэтому я не понял замена, потому что сомненно, я не занимался олимпиадными методами. Ну типа, вот, вот, обычная R на Y плюс Z, вот эта сторона, да, То есть, ты B на X плюс Z. ABC, да, X, Y, Z — это отрезки касательных до вписанной окружности. так, и что тут с целочисленностью? Ничего, а вот с положительностью неравистый треугольник уже не требуется. По X, Y, Z надо проверять только положительность. А целочисленность, опять же, ничего. Но, но это замена рациональная. То есть, то есть там, треугольник... где рациональные решения, будут ново-рациональные. Доверзение такое. Если x, y и z положительные <как> э, и справедлив вот этот чертеж, то тогда но треугольник ABC для... шар для... для... а, Нет, просто он треугольник. А, он просто треугольник. Да. Если, Если x, y, z положительные, то ABC а, являются треугольником. Любой, Поэтому… Вот. А, э... а, а x, y, z могут совершенно любыми, но положительными. Понятно. То есть ты избавился вот. от необходимости выражать неравенство треугольника. Но если сделать эту замену, кривая -то поплывет, она станет... Поплывет. Да, вот она. Поплыл. Вот она и поплыла. Так. А картинки тут можно? как? -то? Будет, будет. Значит, итак, что важно, что нет x кубе y кубе. Маркелов это заметил. А что означает, что нет x кубе y кубе? Это значит, что если я подставлю x равно константа вот сюда, если я подставлю x равно константа, а, значит, да, ну, во-первых, я хочу поделить на z нафиг вообще сразу. То есть я перейду к карте x, y, так? Поделил на z в кубе все. Получилось относительно x и y кубическое в совокупности. Потому что все-таки вот эти два есть, остальные все квадратные, но эти два кубических. Но! Если x равно константа, то по y будет уравнение второй степени. Если y равно константа, то по x тоже второй степени. То есть на прямых высекаются уравнения второй степени. А значит, если я провел любую параллельную земле или вертикальную прямую, то точек пересечения с этой кривой не более двух. А значит, если у меня есть одно рациональное решение, я высекаю второе, потеряем Виета. Вот. То есть получается... Помощь. Ну и дальше он, он, он это все, вот, вот, вот она, вот она получилась в этих координатах новых, вот ее овальчик, и вот как бы туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, вот как бы э, как можно плодить решение, то есть вертикально, горизонтально, снова вертикально, снова горизонтально, да, то есть зал одно решение, оно постепенно а плодится. Бильярды, допустим, он Кубический бильярд это полная труба, даже, даже квадратичная не все понятно. То есть, по крайней мере, скорее всего, что не зациклить. Скорее всего, полная задница, я прошу прощения за выражение. Факатичное но тут по-другому да? даже не сказать. То есть, э, абсолютная. Вот. Да, я говорю, что даже эллиптические, эллиптические бильярд — это бог знает что. А ты попробуй в кубической кривой взять овал и запустить. Все. Скорее всего, кранты. Я не думаю, что кто-то этим занимался вообще в жизни. Но, но, но людей много. На планете 7 миллиардов людей. Может быть, где-то... В Мумба-Лумба там, например, сидит маленький негритенок и запускает кубический бильярд в авале, кубической кривой. Все может быть, я нисколько не удивлюсь. Рамон Джан же как появился, если... да? Прям так. Вот, в общем, вот так он так сделал 8 раз, Маркелов, и пришел к этому решению, значит, которое… Ну, э, да, он, э, он, он, взял этот овал просто по, по наитию. Ну, как бы, он хотел найти это решение положительное, он его нашел. Вот. Ну и вот, так сказать, э, в конце концов он вывел вот следующим шагом уже это решение, которое надо получается. Видишь, знаменатели просто надо, надо, смотри, знаменатели удваиваются каждый шаг. Вот это надо понимать. У этих рациональных решений удваиваются. Поэтому до 80 в том примере дойти это там ну, 10 раз, я, конечно, не, не больше, я, даже 6 раз. У нас должны быть... А ты возьмешь z равно минус 1. Да? Z равно 1, да. Да, да. Но пока их не получается положительным, вот уже на следующем шаге он получится и а. будет то решение. Так, значит теперь э, ты хотел определение, получай. Эллиптическая кривая на плоскости это гладкая кубическая кривая, у которой нет особых точек, то есть не, не может быть обнуления по всем трем. То есть это... это э, Кривая третьей степени, однородная, от трех переменных. Да? Кривая. Просто многочлен третьей степени, однородный. В нем 10 членов, в принципе, отдельных, да, с какими-то коэффициентами. Так вот, она будет эллиптической над комплексными числами, если не будет ни одной точки, в которой вырождены все три производных. Тут не написано про однородность. Ну, как-то, да, очевидно, имеется в виду, что... Но на плоскости, а, потому что на плоскости, потому что как бы тут всегда вот эта вот дихотомия. то ты на плоскости рассматриваешь деля на один из переменных, то переходишь в проективный мир. Так все же здесь но здесь на плоскости. Но на самом и деле это... все-таки Про... Про... вот Про... это... правильно... правильно, считать, что это что здесь написано, тут на самом деле правильно считать, что это написано уже в пространстве, но однородно, вот. И нет одновременного обнуления всех трех производных. Вот что такое эптическая кривая. В частности, из этого следует, что она не может распадаться в произведении линейной и квадратичной. Потому что если задать одновременное обнуление линейной и квадратичной части, по теореме Гильперта о нулях будет существовать решение. И в этом решении будут обе производные равны нулю. Но это на c. На, на как бы, ну, просто я не хочу парить мозг, будем все на c иметь. На c это просто вот одно требование, чтобы нигде не обнулялось. Значит, если мы говорим об элиптической кривой над каким-то еще полем, то нужно, чтобы была точка, хотя бы одно решение с коэффициентами в этом поле. То есть если я говорю рациональная эллиптическая кривая, это означает, что это такое уравнение, у которого есть хотя бы одно целое решение x, y, z. Почему я сказал целое, а не рациональное? Потому что можно умножить на знаменатель, и ничего не изменится. Да. Целое и рациональное для однородных — это одно и то же вообще. Искать рациональное решение или целое для однородных этих самых... Ну вот, собственно говоря, значит, теперь э, перегибы это вот такой детерминант страшники. Ну, на самом деле это нам, э, в общем-то, не надо, потому что для нашей кривой совершенно ясно, как выглядит перегиб. Э, Остается 10 минут. Да, да, да, да, да. Значит, э, сейчас давайте я э, сразу куда надо пойду. Значит, сложение точек на эллиптической кривой. Э, Давайте я это, я даже, на, наверное, на доске, я, может быть, на доске это, вне, вне, на доске объясню, а потом э, мы вернемся, да. Значит, смотрите, э, мы удваивали точку, проводя касательную. Значит, вот есть там такая кривая, да, типичная форма такой эллиптической кривой. Либо она такая, либо она э, вот с таким яичком слева, вылупилась яичка при изменении параметров, то есть в параметрическом семействе, да. Вылупилось вот это вот яичко, оно постепенно вылуплялось и вылупилось в параметрическом семействе. В общем, она может быть такой или такой. Ну и вот, значит, теперь мы умеем вот так делать и получать новую точку. А умеем еще брать две точки, проводить и получать новую точку. Вот, и а дальше как бы вот это знал диафант и то и другое. То есть он знал, что можно плодить рациональные решения у кубических уравнений. Это знал еще диафант. Но он не вкурил, что там получается группа. Потому что, блин, он не знал, что такое группа. Представляешь? Он не беседовал с голова и не знал, что такое группа. Вот. Значит, а, но мы знаем, да, что такое группа. Это когда требуется, чтобы была какая-то операция, а, и эта операция была ассоциативна, да, то есть, а, значит, группа это когда есть ассоциативность А плюс Б. Плюс c. Видите, я такой условно пишу, потому что э, это может что угодно обозначать. Просто нужно, чтобы выполнены были некие требования. Значит, дальше некоторый нейтральный элемент должен быть такой, что его с чем ни складывай в любую сторону получалась исходная точка. И для любой точки существует минус а, То есть а с минус а дает в любом порядке 0 вот этот. Ну, если для группы верно, а плюс b равно b плюс а, то она еще и называется коммутативной. Так вот, сложение точек, ну, хотела бы верить, что сложение точек является это, это групповая операция. Но не так-то все, к сожалению, просто. Вот просто так взять и объявить, что сумма этих двух точек равна вот этой, не получится, не получится. Ну, там по очевидным соображениям будете искать, там 0 никак не будете находить, никакой ноль. А вот если мы, давайте сделаем симметрично все, отсимметризируем, и будем делать так, берем две точки, складываем и отражаем вот сюда, и если это а и это Б, то это будет а плюс Б. то есть иными словами, иными словами, да, а это будет минус а плюс b, а ноль будет, простите за выражение, в бесконечности расположен в обе стороны. Ну вот начинается такой типичный, значит, сленг, э, типичный сленг проективной геометрии. К сожалению, без проективной здесь вообще никак нельзя обойтись. Вот. То есть мы считаем, что 0 на бесконечности там, он далеко-далеко. И тогда, когда мы проводим через некоторую точку и 0, 0 плюс а, получается эта точка отраженная, о, как раз получается сюда, да? 0 плюс х. Значит, вроде как вот мы до сюда дошли. Отразили, получился x. А это минус x, потому что если я проведу через x и минус x, я получу как раз бесконечность, отражаю, а там та же бесконечность. Ну это проективный мир, да? Ну что там бесконечность, что там бесконечность. То есть получается как раз 0. То есть бесконечность равна нулю, да, видите, в этой группе. Вот. Ну и самое сложное тут что? Вот это все очевидно, вот это все очевидно. Вот это… И это трудно и очень-очень красиво. У этой ассоциативности существует целый ряд доказательств. И, значит, ну как бы разных доказательств. Одно в лоб, одно через продвинутую алгебраическую диаметрию на плоскости, или наоборот, про а начальную А алгебраическую диаметрию. В общем, это верно. И в результате получается, что у нас Абелева группа. Коммутативная группа точек с рациональными координатами. А Что есть у коммутативных групп? Кто с ними общался? Что есть у... Uh, какой важный очень показатель для коммутативной группы? Ранг. Что такое ранг? Это я ищу… Ну, грубо говоря, я хочу понять, могу ли я получить все точки, все, все элементы группы, складывая какой-то конечный список друг с другом. Но некоторые из них будут обладать свойством, что несколько раз сложил и получился ноль. Такие мы называем кручениями и убираем. А некоторые, они до бесконечности будут плодиться, плодиться и плодиться. Вот И вот э, если я убрал кручение, убрал его, игнорирую его, рассматриваю только ту часть, которая значит, в которой ни одна точка не будет после некоторого конечного повторения приводить к нулю, то тогда вот инвариант этой группы, такой самый важный показатель, это сколько нужно взять точек, чтобы их суммами получили все остальные. Так вот, глубочайшая теорема про эллиптические кривые 1930 -го года — теорема Морделла. У любой эллиптической кривой конечный ранг. Также было куча, куча всяких результатов про, про, эту, ну, про кручение, про конечную часть. Там все вообще известно, практически все. А? Бывает, да, у нас, например, вот здесь было кручение, есть. Тут, тут группа Z2 плюс Z, то есть парное кручение d и 2d равно нулю и некое порождающее а Ну вот собственно дальше да, дальше можно в общем завершить на том что у этой кривой оказалась нетривиальная часть без кручения, то есть положительный ранг а раз у нее есть положительный ранг у нее есть бесконечное количество рациональных точек бесконечное количество рациональных точек на компактном множестве всех решений дает бесконечное количество и в любой окрестности любой точки тем самым дает бесконечное количество широчинских треугольников. То есть здесь, так сказать, через топологию все решается. Главное было посчитать ранг. Ранг, он оказался, бес... он как, как по крайней мере один, потом Нитай доказал формально, что он равен единице. Вот. А вообще это все связано напрямую с э, одной из семи основных. Да, давайте я какие-нибудь картинки сейчас покажу. Вот они, значит, вот это, это значит, D, которая ранг 2, у нее, ой, кру, кручение 2, 2D равно нулю. Это вот A, которая, видимо, порождает группу, но это доказать мы так и не смогли. А, но, по крайней мере, у нее бесконечный порядок. И вот, соответственно, мы берем точки, точки за точкой, точку за точкой, точку за точкой, 7 а плюс D, 9A плюс D, это она. Узнаете, да? 9A плюс D, это та самая точка с положительными, все положительные вхождения, Соответственно, она вот, это треугольник. А дальше вот еще несколько треугольников Шаригина. Здесь написано разложение на простые множители их. Вот, например, точка 30-е 30 кратное А. Это вот такое разложение, это первая сторона. Вот такое разложение, это вторая сторона. И вот такое разложение, третья сторона. Дальше ситуация совсем ухудшается. Вот, но, в общем... А? Да, да, на компе запустил просто этот ну, счет, он и он все. А, серьезно, да? А, ну круто, да. Ну вот, ну, так сказать, он, в общем, все, что мы знаем на сегодня. Бесконечное количество шарлингских треугольников есть. Но как бы там надо смотреть, вроде а, вроде бы опорождающие, но это, это пока не, не установлено. Также открыта проблема про вот эти многоугольники, а, в которые надо вписывать. Ну и, собственно говоря, великая теорема-фирма решена именно техникой эллиптических кривых, но я пока не могу разобрать, как именно. И и эти самые, значит, все эти шифры, и эти фрукты, да, и гипотеза Берча Swin-Nton-Дайра, одна из семи величайших проблем тысячелетия, связывает ранг эллиптической кривой с некоторой специальной z-функцией. Типа z-функции Риммана, но более сложной. И с ее поведением вокруг точки x равно единице. Вот, вот она, она. А? то не доказали? не доказали. Нет, ни ту, ни другую. Целых два из семи, целых два вхождения из семи самых великих проблем будущего тысячелетия, связанные с, этой, с, с этим делом. Гипотеза Риммана сама, ну и вот гипотеза Бёрча-Свинтона-Дайра напрямую связана, там специально модифицированная значит функция, кажется, или функция называется. Вот, и ее поведение как функции комплексного переменного в некоторой точке, Да, там порядок нуля, это как раз ранг якобы. Но вот это, это, это никто не знает, и если кто знает, то сразу прославится на весь мир. Впрочем, не знаю, интересуют ли такие вещи, как слава да? математиков. Вот Перельмана явно не интересует. Все, пожалуй, на этом все. А, значит, хочу еще подарить вам очень прикольную игрушку. Просто так. Называется игра детерминант. Берется тринатрия таблица, тринатрия. И заполняется Пара. цифрами от 1 до 9. А дальше у нее считается детерминант, и это есть выигрыш первого игрока у второго. Вань, зависим весь Нижний Новгород. Там вот написано, что вот в свое время была очень популярная игра. Играли на деньги они. Три на 3. Двое по очереди. Первый, например, ставит единицу, второй куда-то ставит пятерку. Вот там, чего не хватает. Да. Один, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну да, последнего, понятно, ход уже однозначно определен. Дальше считай с детерминанта это первый выиграет у второго. Вот такая игрушка. Мы с Женей Смирновым минут 10 решали 2 на 2, но решили. 3 Вы на 3, собрать, не знаю. Зрения, да, все, играть. точно, абсолютно, да. Знаем, какой выигрыш, какая цена игры. Но это 2 на 2. А тут я вообще не знаю. Так, а вдруг кто-то не знает, что в интернете существует империя математики. YouTube.com. Слэш панк Если вдруг не знаете, то заходите. И это называется первый канал, кстати, у нас теперь. У нас в империи появилась своя лексика. А второй канал, это, это, второй канал, на него есть ссылка здесь, называется Маткульт. Привет. Я вас приглашаю. Значит, в чем состоит особенность этого ресурса? На нем отключена реклама. И поэтому, когда вы смотрите математику, вас не парят какими-нибудь памперсами грязными которые вам впаривают. То есть вы открываете и смотрите ровно то, что вы хотите смотреть. Это, естественно, там, понят, сами, сами понимаете, что стоило нам серьезных, так сказать, финансовых решений, но мы на них сознательно пошли, потому что мы хотим не зарабатывать деньги, а делать математику для всего честного народа. Если вдруг кто-то из вас или ваших друзей может стать нашим патреоном, то я приглашаю. Там есть написано, как именно это сделать. То есть это я как бы обращаюсь к людям, у которых просто есть лишние деньги. Если они есть, то подписывайтесь на наш канал в качестве патреонов, то есть этих самых как бы ежемесячных э, жертвователей. Там описано. Вот здесь на сайте также есть куча всего, все бесплатно абсолютно. Э, книга «Математика для гуманитариев» там есть. У меня с собой, правда, нет ни одного экземпляра, я прошу прощения. Есть, да, у многих? Ага. Ну и 100 уроков математики, конечно, 100 уроков математики. Что еще? Еще пора, да, бежать. Все, все, все. Сейчас, сейчас, эм... сейчас. Да, вот это контакт. А... Его тоже ведут волонтеры. Инстаграм есть. Ну, короче, империя есть империя. Там есть все. Волонтеры все ведут. Спасибо вам огромное, друзья, за то, что вы пришли сегодня сюда. Пожалуйста, И до новых. Встреч! До новых встреч! Простите за некоторый сумбур, как-то я хотел и то, и все рассказать, все хотел рассказать. Друзья, вот мы очень скоординированно туда пришли, теперь вы очень скоординированно пришли, я прошу вас вот еще 5 минут скоординированность. Но я-то побежал, да? Да, но подожду.